всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый сайт для заработка денег с вложениями также на этом сайте можно зарабатывать без вложений рекламируя свою партнерскую ссылку и зарабатывать на партнерских отчислениях данный сайт запустился вчера сегодня я делаю видеообзор также у данного сайта один и тот самый администратор вот я снимал видеообзор на этот проект с этого проекта я уже вывел 7 долларов, вот мои все выводы денег, вот доллар 65, вот доллар 65, вот доллар 65, это выплаты с другого проекта, с вчерашнего, про этот проект я снимал видео видеообзор вот два дня назад, финансы, sales данный проект платит, и у данного админа вышел новый проект, называется sales upgrade кому, кому это все интересно давайте приступим к регистрации и если вы будете сюда вкладывать свои деньги вы отвечаете за них сами я не администратор данного проекта я не знаю сколько он будет работать когда он закроется ну и так далее вы должны это понимать Итак, так чтобы здесь зарегистрироваться прописываем в первом поле прописываем свой номер телефона во втором поле прописываем пароль, в третьем поле подтверждаем пароль, в четвертом поле придумываем пароль для вывода денег и нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Далее попадаем в вот такой вот кабинет. Здесь, в принципе, для тех, кто участвует в данных проектах, нет ничего нового. Здесь мы покупаем VIP-уровни. Чем больше VIP-уровень, тем больше мы будем зарабатывать ежедневно. Здесь вот первый уровень стоит 30 долларов, но при регистрации нам дают бонусом 20 долларов. Итого нам нужно сделать депозит, чтобы купить здесь VIP уровень 1 на 10 долларов. Чтобы купить VIP уровень номер 2, нам нужно сделать депозит, получается, на 60 долларов. И более подробно о данном проекте я расписал вот на своем сайте. Ссылка будет в описании, перейдите, ознакомьтесь, почитайте, что да как. Также здесь вот есть служба поддержки, можете позадавать вопросы. Партнерская программа здесь на три уровня. Первый уровень 5%, второй уровень 3% и третий уровень 2%. Минимальный вывод с данного проекта 1 доллар. И вот здесь у вас будет партнерская ссылка. Копируете ее, раздаете друзьям партнерам и можете зарабатывать с данного сайта без вложения на партнерских отчислениях. Итак, чтобы здесь сделать депозит. Переходим в мой кабинет. Нажимаем здесь вот research. Здесь вот нам высветился адрес кошелька. И на этот адрес кошелька нам нужно перевести ту сумму, которую мы хотим здесь проинвестировать. Итак, открываю TronLink, USDT, Send, вставляю кошелек, Next, будем делать инвестицию на 10 долларов, нажимаю здесь Send, подтвердить и Done. Итак, нужно подождать 2-3 минуты, пока данная транзакция подтвердится. Итак, прошло минуты 2, деньги с кошелька списались. Баланс уменьшился и нажимаем кнопочку Submit на самом сайте. Итак, если мы сделали все правильно, у нас э, должен автоматически приобрестись VIP уровень номер один. Видим VIP уровень номер один у меня приобретен и ежедневный заработок у меня доллар И чтобы их здесь заработать, нам нужно выполнить 6 задач, как пишет нам данный сайт. Нажимаем вот на магазин и выполняем вот 6 задач. Нажимаем вот на картинку, нажимаем здесь сабмит, нету ничего сложного. И так нужно делать ежедневно. Окупаемость приблизительно с данного сайта 6 дней. На седьмой день вы уже будете здесь зарабатывать чистую прибыль. Итак, все задачи я выполнил, теперь я перехожу вот на главную. Смотрим, на балансе у меня 31.80 и 1.80$ я могу вывести с данного сайта. Нажимаю здесь «Вывести деньги». Здесь нас просят указать кошелек для вывода денег. Нажимаю здесь «Submit», нажимаю «Добавить кошелек». Итак, чтобы добавить кошелек, прописываем здесь свое имя свою электронную почту, номер телефона, с которым вы регистрировались. Номер телефона здесь не важен, можете любой прописывать. И адрес, я прописал, Украина. Здесь мы прописываем адрес кошелька, на который мы будем выводить деньги. И последняя графа, мы прописываем пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку ⁇ Саббмить ⁇ Итак, кошелек мы сохранили. Нажимаем кнопочку назад. Видим, на балансе у меня доллар 80. Прописываем доллар 80. Ту сумму, которую вы хотите вывести. Здесь прописываем пароль для транзакции. И нажимаем кнопочку submit. Итак, вывод средств успешный. Перехожу на главную. Смотрим. Доллар 80 я вывел, деньги списались. И здесь можно посмотреть историю вывода и пополнения счета. Вот я здесь пополнил на 10 долларов. Вывел, получается доллар 80. Вот моя заявка на рассмотрение. в Обновим страничку. Давайте сейчас подождем немножко. Смотрим здесь вот время 11 часов 12 минут. Как и говорил, деньги приходят мгновенно, инстанта. Могут быть задержки из-за сети TRC 20 Вот плюс доллар 80 у меня уже на счету. Время вот даже и минуты не прошло. Вот, если я здесь обновлю. Здесь написано еще что на рассмотрение. Ну транзакция у меня уже на счету. Деньги уже на счету. Вот такой, друзья, проект. Кому он интересен. Подробнее о данном проекте и ссылка для регистрации будет в описании. На этом именно все. Всем желаю больших заработков, всем хорошего настроения и всем пока.